доброго времени суток я игорь черноусов очень рад видеть вас на своем канале и это очередное видео из серии из видео истории я пошел учиться к сергею грань Значит, за эти несколько дней произошли несколько событий конечно самое главное событие что сегодня 1 июня сегодня начинается мое обучение я очень ждал этого дня вот вчера произошло тоже еще одно очень интересное событие но о нем я подробно в этом ролике рассказывать не буду Я подал заявку в команду сергея грань да конечно я не сертифицированный коуч но у меня непреодолимое желание работать в команде сергей грань помогать людям которые проходят его тренинг я поставил перед собой такую такую цель а цели я люблю добиваться люблю и умею добиваться значит но ролик будет не об этом значит этот ролик я записываю для своих партнеров, то есть для людей, которые подключились к партнерке Сергея Грань. Сейчас у меня уже 13 человек. такой красивая цифра 13. Правда, только один из них написал мне скайп, что он мой партнер. Я, естественно, добавил его в отдельный списочек. И для вас, для своих партнеров, я буду оказывать всяческое содействие. Я уже записал. Два ролика посвященных партнерке Сергея Грань. В первом ролике я рассказывал, почему есть смысл подключаться. Второй ролик, который записан, но еще не лежит на канале. Времени не было. Я лодку <свят> покупал, точнее выбирал. То есть ролик, который рассказывает технические моменты подключения. Тоже он весь... По появится скоро на канале а в этом ролике я вам расскажу как рекламировать как себя рекламировать как зарабатывать деньги на партнерке сергей грань причем начну вот так вот по порядку самого простого но самого эффективного способа самый эффективный способ рекламирования то есть зарабатывания денег на партнерках это размещение вашей ссылки с красивой картиночкой привлекающей внимание это в группах целевых целевых группах в социальных сетях вы можете начать с любой социальной сети я планирую записать по каждой социальной сети как рекламировать партнерку прям на конкретных примерах вы будете видеть сегодня такое общее рекомендация то есть ваша задача это социальные сети целевые группы значит какие целевые группы это группы естественно связанные с заработком это группы связанные с личностным ростом почему с личностным ростом не просто тренинг который учит инфобизнесу как вы наверное уже поняли этот это тренинг трансформации личности Поэтому можно с чистой совестью размещать посты и в таких э, группах, которые посвящены успеху, личностному росту, достижению цели и так далее значит, естественно, чтобы это не походило на спам, вы должны являться участником этой группы. Группа желательно должна быть с открытой стеной либо с открытыми комментариями. Но еще раз повторюсь, я по каждой социальной сети запишу конкретное видео. А сегодня общая рекомендация по постингу в группах Значит, смотрите, что, друзья, у вас есть. Вы все зарегистрировались в Click, да потому что партнерка идет через Jazzclick, авторизировались в Jazzclick, нажали на кнопочку ⁇ Рекламировать ⁇ и попадаете на страничку, где ваши партнерки, стандартная партнерка Jazzclick и э партнерка Сергей Гранион. Вот, кстати, я сегодня еще об этих цифрах скажу. Вот они не совсем корректно отображаются. Вот. Видите, мне тут первые деньги уже выплатили. <coughs> Выплачивают по пятницам. Переводят на указанный кошелек в JazzClick. О, извините, друзья, у нас уже 15 партнеров. Друзья, спасибо. Вот за этот день еще два человека подключились, Спасибо. Переходим мы партнерку сергей Грань. Щелкаем прямо на Сергей Грань. да Вот вы попадаете. Кабинет партнерки здесь много чего интересного есть, я тоже об этом расскажу. Значит, нас сейчас интересует вот эта вот ссылочка. Да? Это ваша, ваша ссылка. Значит, обратите внимание, как она выглядит. Я вот сейчас скопирую для наглядности в текстовый документ. Посмотрите, вот такая вот длинная ссылка. Сразу хочу сказать, вот раскидывать ссылку вот в таком вот виде. По социальным сетям в скайпе дать в почте отправлять я тоже вам об этом всем обо а, всем этом расскажу друзья это мягко говоря не рекомендуется это вот мягко говоря почему потому что ну вот тылка такой длины она во первых отпугивает людей да и все реферальные ссылки пытаются сокращать и прятать но э, социальные сети уже сто вот эту вот ссылку будут просто банить и ваши посты не будут проходить а возможно за размещение вот ссылки в таком вот виде вас еще будут банить и аккаунты но сразу хочу сказать если вы будете массово размещать посты в группах э, с молодых аккаунтов то вероятность бана она до велика, пожалуйста, помните об этом. Но сегодня видео о том, как же вот эту вот ссылку окультурить. Да, конечно, существует колоссальное количество сокращателей, там Google сокращатель, VK сокращатель и так далее. Но все уже как бы прочухали, извините за выражение, что если в пост внедряется вот такой сокращенный вариант, это уже сто процентов какая-то рефералка, скорее всего, куда-то будут вас затягивать, чтобы вы что-то купили. Если вы уже поняли, партнерка Сергей Грань, она не предлагает сразу ничего покупать. Вообще все делают свой выбор сам. Вот чем она мне нравится. То есть первая страничка, система продажи, она просто предлагает подписаться. Опять же, тех, кто решил, что это ему нужно. Ни о каких покупках речи и нет. Поэтому, если вы вот эту вот свою реферальную ссылку каким-то образом облагородите, то люди более спокойно будут переходить по этой ссылке и никто эту ссылку во всяком случае достаточно долго вот не будут банить вот обратите внимание как выглядит моя ссылка которую я кидаю то есть вот такой вот домен реальный сайт существующий да и в нем папочка посвященная сергею грань то есть его его партнерке да вот в этой папочке лежит файлик индексный в индексном файле прописан код редиректа ну, кто не знает, что такое редирект, можете посмотреть ролики у меня на канале, да? Когда вы нажимаете вот на эту ссылку, осуществляется переход по такой длинной ссылке. То есть вот это вот, две ссылки аналогичные. То есть, чтобы вы не нажали, вы в любом случае перейдете на, по моей ревке но вот это вот окультуренная ссылка она смотрится значительно эффективнее значительно привлекательнее и самое главное я такую ссылку могу спокойно размещать в постах в социальных сетях могу спокойно вставлять в текст письма кидать скайп и так далее то есть банов не будет значит друзья если вы хотите чтобы я вам сделал вот вот такой вот красивый маршрутик вы получите значит я вам это делаю абсолютно бесплатно от вас требуется только одно связаться со мной в скайпе сказать что вы являетесь моим рефералом да кинуть мне свою реферальную ссылку я вам там через несколько минут выкину ваш вариант красивой ссылки которые вы можете размещать в социальных сетях Значит, те, кто не знает, как это делается, я, ну, размещаются посты, я вам покажу, ну, на примере любимой сети, с которой все это дело начиналось, это сеть Одноклассники. Сейчас я войду в Одноклассники и прям конкретно покажу, как это все делается, чтобы логично закончить этот ролик. Значит, что у меня есть? У меня есть моя красивая ссылка, да? У меня есть а, группа Сергея Грань а, ВКонтакте. В этой группе вы все к ней должны были подключиться. В этой группе есть э, отдельная тема, которая называется "Огромный пакет готовых рекламных материалов". Да? Я захожу в эту группу. Кстати, надо будет самому тут все почитать. Э, дело в том, что я продаю через YouTube. Я об этом тоже расскажу. Ну, давайте какую-нибудь красивую картиночку найдем. Вот, вот эту вот картиночку. Тут девушки на пляже. Класс. Вот я сейчас возьму ее, сохраню куда-нибудь на рабочий стол, да? Ну вот возьму какой-нибудь пост. Тут, видите, уже все, все, все, все прям готово. То есть просто берите и и все, и вперед. Возьму вот такой вот пост, кусочек этого поста. Перейду в Одноклассники с папиного профиля, естественно. Вот, войду в какие-нибудь группы. Сейчас посмотрю, что тут у него есть за группы. Есть что-нибудь связанное с заработком. Ну вот, давайте в свою группу кину. Вот YouTube мастер Стена открыта. Да? Вставляю сюда скопированный пост, да? значит добавляю сюда свою ссылочку, вот она моя ссылочка, вот, вот. удаляю прикрепление и добавляю фотку с рабочего стола. Ну да, все. Вот пост готов, в нем кликабельная ссылка. Естественно, конечно, лучше всего эту ссылочку где-то в первой строке влепить. Почему? Чтобы пост всегда был открыт. Ну давайте я даже его вот так вот подправлю, возьму вот, и вот сюда вот эту ссылочку ставлю. Вот так оно будет правильней, чтобы она далеко не размещалась. Все, нажимаем поделиться. И что у нас получилось? У нас появилась на стене вот такое вот вот штучка красивая красивая картиночка с кликабельной ссылочкой все пожалуйста значит ваша задача понадергать из группы каких то красивых постов которые вам больше нравятся подобрать картинок здесь видите ну колоссальное количество информации то есть даже ничего не выдумывать не надо то есть за вас уже все придумали вам требуется делать только одно Брать вот эти уже практически готовые посты, немножко, может быть, подправлять под себя, если хотите, если вы креативите, да, подбирать картиночку и размещать свою свою ссылочку. Все. Значит, чем больше вы разместите таких ссылочек, тем больше вероятность того, что вы а, сделаете продажу. Значит, в личном кабинете, в личном кабинете, в своей партнерке вы можете всегда видеть... В разделе Статистика всегда видеть сколько по вашей ссылке переходят, сколько собираются подписчиков, сколько вы зарабатываете. Вот видите, я уже здесь за две недели заработал 12 тысяч советских рублей. Но я считаю, что так как я пока размещаю свою партнерку только на канале, и то еще не на всех э роликах, мягко говоря, у меня нам на 5 или на 6 роликов есть эта ссылочка. Я считаю, что это очень эффективно получается, потому что, например, если даже брать ту же самую монетизацию, ну, с авторского канала на монетизации особо много не заработаешь. Там у меня больше 60 долларов никогда не получается с учетом этой замечательной медиасети, к которой я по дуре подключился. Медиа сеть естественно, это называется БТВ. То есть мой канал монетизирован медиасетью БТВ. Вот не подключайтесь к ним, не надо мне у них не нравится вот а здесь в принципе за пару недель заработать тысяч еще практически не начав никаких широких рекламных кампаний я считаю что очень-очень даже и неплохо. Хотя посмотрите, видите, счетов выписано уже целых 23, так как у грани идет хорошая система до дожатия клиентов, то есть письма присылаются и так далее, большая вероятность того, что кто-то еще из этих людей, которые выписали счета, возможно, еще и оплатит. Друзья, значит, но на этом ролик, посвященный постингу в социальных сетях, не закончен. Сразу хочу сказать, если вы являетесь моим рефералом, еще раз говорю, напишите мне в Skype, я вам буду помогать. То есть это будет серия роликов, я выделю их в отдельных плейлистах, это помощь рефералам. Да. Те, кто уже имеет какой то опыт рекламирования в социальных сетях я вам очень рекомендую использовать скрипты Тех, кто пока не имеет никакого опыта начните пока ручное размещение то есть ручками кидайте и смотрите статистику как у вас идут переходы по вашей ссылке где это смотреть я вам уже показал но если вы уже такой более менее уверенный пользователь да а у меня в моих рефералах уже есть несколько таких уверенных пользователей, потому что я уже получил 3000 рублей, то есть три раза по 1000 от продаж своих партнеров. Я говорил, что партнерка она многоуровневая, и вот мои партнеры уже продают, и я с них получаю какие-то деньги. Поэтому, если вы вот уже имеете какой-то опыт в продажах, я вам очень рекомендую использовать скрипты. Скрипты автоматизированного размещения постов в социальных сетях. Вот на проекте Соцгуру не могу не сказать о любимом проекте соцгуру вот в любом поисковике сейчас вы набираете подчеркиваю в любом вот относительно недавно майл нас еще не индексировал вот даже в майле набираете соцгуру попадаете на проект соцгуру и в разделе форум проекта да вот в разделе курсы а, курсы видите здесь есть такой раздел прочие курсы вот сюда мы сливаем курсы по различным социальным сетям, которые не связаны с YouTube и с контактом, да? И тут лежит курс, вот он, он называется «Быстрые деньги в фейсбуке». Я вам всем рекомендую его скачать и изучить. Этот курс, он состоит из двух частей, то есть первая часть посвящена замечательному сервису Bluestacks, я тоже о нем запишу ролик. Вот хороший ролик, сервис позволяет в автомате каждому из вас раскидывать посты по фейсбуку а вторая часть этого курса рассказывает о том как делать это с помощью скриптов и тут даются скрипты скрипты которые о которых рассказывается в этом курсе плюс в этом курсе автор ну вообще он молодец ему нравится этот курс ответственный парнишка оказался такой вот он даже рассказывает о том как используя джаз клик сделать редирект да для этого вам потребуется купить себе домен но вы тогда уже будете работать в полном автономе но ну, а еще раз говорю кто не хочет покупать домен для кого слова редирект это сложно пишите мне в Skype, я вам сделаю вот такую красивую ссылочку которая будет выглядеть практически так же только будет сделана на домене бизнес-успех -бизнес а не клик 36 вот друзья значит для наиболее активных рефералов которые вот так круто работают вот вы пишите показывайте свои результаты у меня есть еще один комплект скриптов которые мы покупали для своего платного тренинга там скрипты по фейсбуку 5 разных скриптов по одноклассникам контакту вот я вам эти скрипты отдам если вы мне покажете свои результаты что вы по вашим ссылкам есть переходы хотя бы пятьсот шестьсот переходов Ну то есть то что вы работаете пишите эти скрипты я вам отдам и еще одна убедительная просьба если вы зарегистрировались по моей реферальной ссылке вот коллег 36 сергей грани а сейчас я размещать буду практически везде она будет и в описании и в подсказках то есть куда не нажмете да вы перейдете на страничку с сергеем грань вот если вы перешли на эту страничку, вот, опустились вниз, нажали, интересует партнерская программа, она здесь вот, нажали на эту ссылочку, подключились к партнерке, а как подключиться, у меня лежит ролик, ну, будет сейчас, выложу ролик, как подключиться к партнерке, вот стали моим рефералом, друзья, пожалуйста, напишите мне в Skype, я вас добавлю в отдельный список, и как только у меня будут появляться какие-то новости, какие-то вот какую-то помощь я смогу вам оказать целенаправленно вы будете получать от меня сообщение больше ничего другого вы получать не будете вот своим рефералом я помогаю большое спасибо всем кто досмотрел данный ролик до конца еще раз призываю подключайтесь к партнерке сергея грань и зарабатывайте честные деньги причем как я уже говорил партнерка это рассчитана на несколько лет у вас есть возможность Зарабатывать деньги честно, с классным парнем, ответственным. И еще получать помощь и от самого Сергея Грань, и лично от меня, если вы стали моим рефералом. Все, большое всем спасибо, до свидания, до новых встреч.